Сегодня мы будем говорить про... Я скептик, на самом деле, скептически отношусь к этой фразе, к этой теме. Не то, чтобы я прям совсем в это не верю, но у меня есть ряд сомнений. Все проблемы из детства. Это везде слышно, это везде пишут. Это даже люди, которые в психологии никак не разбираются, там, что-то рассказываешь. Все проблемы у вас из детства. Все проблемы у вас из детства. Давайте вот начнем Это действительно правда, что все проблемы из детства или нет? Или да, или нет. Или нет. Да, или да. нет. Да. Хорошо, отличный вопрос. Все проблемы с детством. У меня, кстати, встречный вопрос: а вот как ты считаешь, детство оно когда заканчивается? Каждый, мне кажется, сам для себя определяет, когда оно заканчивается. Да. То есть нет вообще такой, да, цифры? Ну да, есть же такая шутка, что как там в жизни мужчин первые 44 года их детства самые сложные. Ну, знаешь, как бы прямо прямой ответ на твой вопрос. Сам каждый для себя решает, да, детство заканчивается. Хорошо, тогда второй вопрос. А что ты считаешь детством? Беззаботная жизнь, когда ты условно, ну то есть тебя опекают, ты ни о чем не заботишься, у тебя всегда есть что поесть, тебе не надо зарабатывать, тебя одевают. В общем, ну ты на таком Обеспеченный находишься. да. За, за тебя условно нанесут ответственность в том числе тоже, то есть uh -huh. за твои поступки, за то, что ты говоришь, за uh -huh. то, что ты делаешь. Или над тобой имеют бесконечную власть. С как, смотря с какой стороны посмотреть. Да. Это тоже ответственность, когда за тебя кто-то берет ответственность, в том числе и берут над тобой власть. Чувствуете, да, покушаясь на святое, на детство. Еще один вопрос тогда. А, от, детство – это когда ты беззаботен. А тебе сложно или легко представить детей тогда, у которых вообще не было детства в принципе? Ну, когда они не были беззаботными никогда. Вот, Например, да. родился ребенок, болел ребенок, в ужасных условиях жил ребенок. И вот история, да, мы считаем, что нам кажется, что детство – это когда нам было хорошо, когда мы были беззаботны, мы были счастливы, нас заботились. И вот такой вопрос, знаете ли вы людей, у которых вообще не было детства? Я, честно, таких из своего ближайшего окружения не знаю. Ну, но, ты представляешь, да, много... что они есть? А, конечно. Мы можем их много видеть. Вот смотрите, а, история «Все проблемы из детства». А, да все проблемы из детства, все радости из детства, все наши достижения из детства, весь наш потенциал из детства, и вообще мы сами из детства. Но детство – это не то время, когда нам было сказочно хорошо. Потому что для большинства, вот мы иногда работаем с клиентами, и вдруг выясняется, что, вот, например, недавно, да, была ситуация, а мама, которая разбирается в проблемах со своей дочерью, и она говорит, мы устроили ей прекрасное детство, у нее все есть, она ни в чем не нуждается, почему она так себя плохо ведет. Ну, это же по мнению мамы прекрасно. Конечно, есть. по мнению мамы. Я говорю, хорошо, смотрите, давайте вам с точки зрения дочери, например, могу гипотетически разложить эту ситуацию. Она говорит, ой, какое типа ужасное детство. И если сейчас оглянуться назад, то у многих из нас, обутых, накормленных, одетых, пристроенных куда-то, не было беззаботного детства. Не было вот этого вот истории, когда мы были бесконечно счастливы. Это была история, когда мы легко забывали, это когда история, мы могли начать утро с чистого листа, ну как бы, ну и ладно, ну вчера угу. все не получилось, все, давай сегодня снова начнем. Но это не про беззаботность, и не всегда про суперответственность, и далеко не всегда про мега-радость, про мега-счастье. Да, детство счастливое, потому что счастье – это энергия. Каждую субботу мы говорим да, о том, что да. счастье – это энергия. И в детстве у нас очень высокий ресурс энергии. И мы счастливы не потому, что нам там было хорошо, а потому что мы находимся в высоком ресурсе энергии. Теперь вернемся к очень сложной теме. Я не первый раз, кстати, затеваю эту тему на радио, и периодически мне за это прилетает от гневных слушателей о том, что есть такая история, как три эго-состояния, три наших внутренних психологических аспекта эго состояния дитя, эго состояния родителя, эго состояния взрослого. И в одну и ту же единицу времени мы все время мелькаем по этому состоянию. Они, есть, там вот, борются, да? вот они не борются, они просто сменяют друг ага. друга. То есть мы с тобой иногда разговариваем: я в позиции родитель ты ребенок, я в позиции ребенок ты родитель. Например, когда ты вопросы задаешь, а мы в позиции взрослый взрослые, когда мы рассуждаем на ту или иную тему. То есть в одну единицу времени мы можем несколько раз сменить свое внутреннее состояние из дитя, родителя и взрослого. Так вот, теперь мы берем эго-состояние дитя. Это как раз то, что является нашим внутренним детством. Когда заканчивается детство? Кто как решит? На самом деле никогда. Каждый раз, когда мы уходим в эго-состояние дитя, то есть наше внутреннее состояние, эго здесь, ну, это слово неплохое, угу. когда мы уходим во внутреннее состояние дитя, мы оказываемся в детстве. А Сегодня вот я увидела объявление о шоу «Тропических бабочек». И у меня внутри сразу на секунду всколыхнулось эгосостояние состояние. То есть внутреннее состояние дитя. О, классно, бабочки, надо посмотреть. Все, в этот момент я оказался на секунду в детстве. Когда ты просыпаешься утром, и там мама тебе сварила кашу, и там, положила ее на тарелочку, ты в эту секунду оказываешься в детстве. Угу. То есть получается, что детство никогда нас не оставляет. Это всего лишь наше внутреннее состояние в определенные моменты, в определенных обстоятельствах. В общем, детство никогда не заканчивается. Детство никогда не заканчивается.